Всем доброго времени суток, друзья. Ровно 5 лет назад я начал заниматься видеоблогингом. Одним из первых моих видосов тогда был обзор новенькой зеркалки Sony A58. Высокое качество фото, видео. Но ничто не вечно. За 5 лет я вырос как фотограф и как блогер. И у меня появилась резкая необходимость сменить технику, на которую я снимаю свой контент. Итак, я взял себе Sony A7. Это уникальная полнокадровая беззеркалка с невероятными возможностями. Ну что, ребята, давайте начнем распаковочку. Сейчас я делаю типа анбоксинг. Почему типа? Потому что я, конечно, все это сделал уже в магазине. Так что пусть мой типа анбоксинг идет фоновым видео, а на экране я сейчас выведу краткие технические характеристики. Только самое важное. При необходимости можете нажать на паузу и прочитать. Что ж, исходный набор, который лежит в коробке, весьма скромный. Это сам фотоаппарат, объектив к нему, батарея, зарядная к фотоаппарату, а также инструкции и гарантийный талон. Ну а собственно больше то, что нужно. Сам фотоаппарат достаточно удобный, компактный, легко лежит в руке, при этом он вполне себе увесистый, не болтается, что облегчает стабилизацию при съемке фото и видео. Органы управления достаточно просты, при этом здесь все самое необходимое. Есть три основных колесика регуляции параметров, причем эти колесики можно перенастроить и, например, сюда вынести регуляцию диафрагмы или выдержки. Есть также программируемые клавиши C1 и C2. Например, клавиша C2 сейчас отвечает за режимы фокусировки. Рассказывать полностью об интерфейсе Sony A7 я не буду. Вам достаточно будет почитать об этом в инструкции. Хочется лишь упомянуть, что для съемки видео здесь есть как выход на наушники, так и выход на микрофон. И в принципе, если обвешать Sony A7 кучей аксессуаров, то его будет не отличить от профессиональной видеокамеры. К тому же для Sony A7 предусмотрено очень удобное, родное мобильное приложение, которое можно скачать в Play Market или Apple Store. Самый важный критерий, по которому я выбирал себе новую камеру, это качество фото и видео. Для сравнения я тупо возьму свою старую Соньку и прямо сейчас вы можете увидеть разницу в качестве снимков. Особенно заметна разница на снимках сделанных в вечернее время, когда приходится снимать на высоких ISO. Ну и, конечно же, хочется сравнить возможности видеосъемки. Теперь мне более подробно хотелось бы отметить плюсы полнокадровой беззеркалки Sony A7. Шикарное качество фото и видео. Видео Full HD 50 кадров в секунду. Фото с высоким динамическим диапазоном. Великолепная детализированная насыщенная картинка. Все это про Sony A7. С такими возможностями, которые дает этот фотоаппарат, с ним не стыдно прийти на какую угодно съемку, даже если на ней присутствуют профи со своими марками 3, 5, 6 и так далее. Легкость и компактность. Это важный критерий для меня. Раньше я думал, чё, беззеркалка, настоящие матерые фотографы носят на шее только огромные мощные зеркальные камеры. Но если отбросить в сторону понты, то признак качества в современном мире это именно удобство, легкость, компактность, мобильность. Эти характеристики особенно важны для меня как для блогера. Прогресс шагает именно в направлении компактности и удобства. Каждый год появляется все больше новых моделей полнокадровых беззеркалок. И это не изменить. Электронный видоискатель. Это супер крутая вещь у всех без зеркалок и SLT камер. У моей предыдущей камеры Sony SLT-A58 электронный видоискатель. Это очень удобно, технологично. Ты можешь видеть кадр именно таким, каким он запишется в память с учетом всех настроек. Все параметры, которые отображаются на большом дисплее, выводятся также и на видоискатель. Нет необходимости отсматривать дисплей камеры после каждого щелчка затвора. Электронный видоискатель – это круто. Я был очень доволен им на старой Соньке и, конечно, доволен им на новой. Wi-Fi – сверхполезная вещь, когда нужно снять автопортрет. Просто устанавливаешь на свой смартфон приложуху, соединяешь с фотиком и вуаля! Ты видишь себя так, как видит тебя камера. Раньше, когда я сам себя снимал, приходилось постоянно бегать, отсматривать каждый снимок на дисплее, проверять фокус, позу, ракурс и так далее. Теперь это не нужно. Можно даже снимать себя, используя смартфон, как пульт дистанционного управления. Жаль, что с видеозаписью на официальном приложении такая функция не работает. Но хотя бы настройки и фокус выставлять можно с телефона через Wi-Fi. Это уже существенно облегчает видеосъемку себя. Минусы у Sony A7 также есть, а как же без них? Минусы есть у любого фотоаппарата, и я обязан упомянуть их, чтобы быть объективным. Слабая батарея. Это известная проблема, на которую жалуются все владельцы Sony A7. Небольшой батареи хватает примерно на час интенсивной съемки. Все из-за электронного видоискателя, который буквально сжирает заряд аккумулятора. Чтобы снимать дольше, нужно либо покупать еще батареи, либо съемный батарейный отсек. Необходимость полностью менять систему после A58. Sony Alpha и Sony NEX это абсолютно разные системы, так что здесь правило брать на вырост не работает. Конечно, с байонета Sony A на байонет Sony E есть переходники, но для меня это все равно не имеет смысл, поскольку при использовании кроп объективов на полнокадровой камере выйдет жесткое винитирование. Единственный объектив, который я оставил себе от старой системы, это Гелиос 442, который шустро работает на Sony A7 через переходник. Лет 5-6 назад Sony A7 была инновационной моделью. full фрейм без зеркалка, это что-то невероятное. Тогда она собрала много хайпа. На момент 2020 года эта модель немного устарела, ведь с тех пор Sony выпустили ту его кучу фотоаппаратов этой линейки. Да и другие производители успели выйти на рынок со своими без беззеркалками. Если на данный момент где-то и можно найти семерку, то это уже остатки старых партий. Благодаря чему, кстати, базовую Sony A7 можно весьма выгодно купить. Сейчас это самый доступный фулфрейм фотоаппарат, если не брать BU. Лично я доволен семеркой на все сто процентов. Теперь мне не приходится запариваться о том, что во время съемки при слабом освещении картинка будет шуметь. Теперь, если мне нужно что-то снимать, я просто беру Sony A7, иду и снимаю. Всем спасибо за просмотр. Спасибо всем, кто подписан на меня. Особенно, если вы подписаны не первый год. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Это очень хорошо продвигает видео в поиске. Оставайтесь на позитиве. Пока-пока.